Друзья, всем привет! Меня зовут Александр, мне 46 лет, я живу в Украине. Я сотрудничаю с американской компанией TLC, Total Life Changes. Компания производит продукты для здоровья, снижения веса, детокс, эфирные масла и продукты с каннабидиолом. Я поделюсь своим результатом. Когда я узнал о компании, я попробовал первый продукт – заварной чай и ассоти. Всемирно известный продукт – детокс, один из лучших в мире – я просто его добавил в свой рацион, у меня сразу же улучшилась работа желудочно-кишечного тракта, у меня улучшился сон, появилась жизненная энергия, и у меня начали уходить объемы и лишний вес. Это отмечают, кстати, все клиенты и партнеры, которые пользуются классными продуктами. Также я очень люблю классный кофе Дельгада премиум класса, полезный кофе, который очищает кровь, который дает энергию, один стик на день и энергия, то есть держится на протяжении всего дня. Следующий мой любимый продукт это энергия, витамино-минеральный комплекс, который сжигает жиры и который питает э, организм витаминами. Да? Э, также он дает энергию. Когда я еду за рулем, я всегда выпиваю одну капсулу, он в капсулах, и очень хорошо себя чувствую. Вот э, мой любимый чай и асати это... Растворимый чай, один стик вот такого чая, разбавляется 300-400 мл воды э, и выпивается за 30 минут до еды этот продукт с канабидиолом. А канабидиол, если вы не знаете, это сейчас тренд в Соединенных Штатах Америки. И сейчас у нас эти продукты заходят на наш рынок, которые дают очень классные результаты. Ну и, естественно, жидкий поливитамин, жидкое золото, продукты, которые продукт, который содержит 148 полезных веществ, витамины, минералы, фитонутриенты, аминокислоты и достаточно одной столовой ложки в день, чтобы напитать ваш организм полезными веществами. Я покажу, какие результаты получают сейчас наши партнеры по применению. Вы видите, люди просто… происходит полная трансформация тела. Это Лия Лыса из Киева. Смотрите, девушка полностью изменилась. Люди просто добавляют в рацион продукты, не меняя свой образ и рацион питания, получают вот такие результаты. Это Ареста Венера из Западной Украины. Потрясающие результаты. Видите, уходят в районе живота, объемы уходят, вес, естественно. Есть ребята, девчата, разные люди, получают вот такие шикарнейшие результаты. Вот девушка 40 килограмм сбросила вес. Вот молодой парень, Слева он тоже ходил в тренажерный зал, бегал кроссы, ничего не происходило до тех пор, пока он начал пользоваться нашими классными продуктами. Этот парень сбросил 70 килограмм веса. В общем, друзья, если вы хотите больше узнать о продуктах, попробовать продукты, купить, вы можете обратиться к тому человеку, который дал вам видео, и он вам расскажет, где купить, как выгоднее купить продукт, Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Пока-пока.